А спонсор сегодняшнего видео — сервис LF Group, пожалуй, лучший сайт для поиска игроков. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. Совсем скоро стартнёт четвертый сезон. Уже завтра, 3 августа, мы сможем посетить бонусные рейды, а также нам будут открыты интересные подземелья в формате MIFIC+. Два Тазовеша — нижняя и верхняя часть, два Мехагона — аналогично нижняя и верхняя часть, два коржана, нижняя часть и верхняя часть, и два подземелья из Дренора, это Депо и Доки. Окей, 8 данжей, то есть у нас будет в пуле вообще Мифик+. плюс. Это, конечно, все интересно, но у людей имеются вопросы и другого формата. По типу проводников, по типу слизневого кота. И сегодня абсолютно все эти вопросы разберем. Я подготовил небольшой пул вопросов, небольшое их количество и они будут появляться на экране, я буду их зачитывать. И при этом буду давать довольно-таки емкий, но очень хороший ответ, который, я думаю, удовлетворит абсолютно всех. При этом, если же у вас останутся после просмотра какие-то еще вопросы, можете задать их в комментариях. Ну а также на YouTube есть и другого формата видосики, где я прям полностью какой-то вопрос поднимаю. Поэтому, само собой, стоит глянуть. Начнем же. Первый вопрос. «В какой сложности можно получить слизневого кота?» Слизневого кота можно получить в обычной сложности и выше. Для этого нужно пройти судьбоносные рейды. Все три. То есть первых слизневых котов у игроков мы увидим 17 августа. Второй вопрос. Сколько продлится 4 сезон? 4 сезон начинается 3 августа. Дополнение Dragonflight выходит в 2022 году. Это может быть как ноябрь, так и декабрь. Также не стоит забывать о том, то, что перед стартом дополнения Dragonflight будет двухнедельный припач. Поэтому четвертый сезон продлится 3-4 месяца. Примерно так. Третий вопрос. Были ли введены какие-нибудь новые достижения в четвертом сезоне? Да, эти достижения были введены еще в обновлении 9.2.5. Например, достижения на судьбоносные рейды. Они были введены давно, но получить их можно только с 3 августа. Четвертый вопрос. А новые маунты будут в четвертом сезоне? Да, конечно. Маунт за пвпшную сезонную награду. Также Гладиаторский маунт. Также Элементаль за определенное количество очков в Мифик Плюс. Пятый вопрос. Будут ли новые трансможики в четвертом сезоне? Нет, новых трансмогов не будет. Вопрос номер шесть В четвертом сезоне будут ли введены новые трансмоги, например, за ПВП? Обязательно ли брать 1800? Я не слишком много времени уделяю ПВП, но судя по ПТРу, нового ПВПшного сета просто не было введено. Он имеет такую же модельку шмот, который покупается за завоевание, поэтому логично предположить, что просто-напросто даже сета нового не будет. Вопрос номер семь. Очки завоевания и очки доблести обнулятся? Да, и касательно выгодной траты этих валют уже есть видосик на ютубе. Ссылочка будет в описании. Вопрос номер восемь. Шифровальные предметы из Мортиса не обнут ли для твинков? И там левел вещей с локалок будет такой же, как и в третьем сезоне. Итем-левел вещей с локалок не повысится. Вопрос номер 9, довольно-таки интересный. Как будет даваться рейдовый лут в Великом Хранилище? Как мы знаем, в Великом Хранилище имеется три полосы, где нам дается лут. Рейды, подземелья и пвп. Рейды будут устроены таким образом, что нам будут доступны награды из всех трех рейдов. Как только мы победим определенного босса, то его добыча начнет появляться в возможных наградах вплоть до конца сезона. Следующий вопрос: легендарки какого итам левела будут и как их добывать в 927? В 927 это четвертый сезон, то есть это все одинаково. У нас получается по легендаркам нет новых итам левелов и, соответственно, добывать ничего не нужно. 291 итам левел легендарок максимальный. Это, конечно, странно, но стоит к этому привыкнуть. Следующий вопрос: Че там по проводникам? По проводникам все стабильно и теперь не требуется какое-либо достижение для покупки 278-х проводников. Для приобретения сосуда необычайных возможностей нам нужно просто-напросто потратить 10 тысяч единиц космического ветра. Нам не нужно закрывать полностью эпохальную гробницу, нам не нужно лутать pvp шный рейтинг большой, нам не нужно 3 карио. Тратим 10 тысяч дней с космического ветра, покупаем все 278-е проводники. Предпоследний вопрос. Будут ли работать старые осколки и святилища господства? Бонусы осколков господства будут полностью отключены в четвертом сезоне. В третьем мы могли хотя бы как-то ими воспользоваться в утробе, торгасте, святилище господства. А четвертый полностью искореняет эти бонусы. Последний вопрос. Как одеть твинка свежоапнутого в четвертом сезоне? В ближайшее время будет на эту тему видео, а пока что просто стоит ходить в мифик плюсы, рейдики, более подробно я собираюсь рассмотреть это в отдельном видосике. Также во время вчерашнего стрима были некоторые вопросики от людей, ну я просто-напросто попросил их позадавать, понаписать их в чатике. И очень интересный вопрос от MortyTop98. Смогут ли люди сразу героик бустить рейды со старта 4 сезона или только обычку? Скажу так, что обычка с удовольствием рейдов, она вообще не будет представлять какой-либо опасности в плане исполнения механик. Ну, это обычка, там просто гиром можно задавить каким-нибудь 275, например, от всего рейда, 270 даже. А героек уже немножечко имеет механик, и то есть хп боссов, да, довольно-таки внушительное. Если у людей имеется опыт старого контента, то в целом и героек будет легкий, да даже и мифик. Вопрос просто в этом левеле и скалировании. Вот именно в этом имеется ключевой вопрос. То есть, как компания Blizzard отбалансирует хп, атаку боссов. Может быть, я не знаю, Динатрий в первый день будет вообще ваншот-касты какие-нибудь кастовать, и нужно будет ждать ход фикса, чтобы босса просто-напросто починили. Как бы смешно это ни звучало, но тут возможно все. Мы никак не можем на это повлиять. Что ж, я думаю, видосик тем понравился. Если имеются вопросы, как сказал ранее, можете задать их в комментариях, постараюсь ответить. А быть может, даже сделаю видосик на какой-либо вопросик. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!